Посмотрите, как она сейчас с фальцетом не очень хорошо справится в куплете. Песня красивая. Стой! Пока еще не выключим свет. Я хочу слышать. Ну вот на ответ, да, на, на кончике там должен быть фальцет, но практически мы его не услышали. Почему микрофон сухой, да? Микрофон не отстроен, звук плоский. Посмотрите на страдальческое лицо Ани Лорак. Это не от того, что у нее там пластика ботокс или еще что-то, как пишут в комментариях. Это не от того, что она жутко начала страдать в самом начале песни. Это исключительно от того, что она понимает, что звучит не так, как она хочет, и она изо всех сил пытается как-то выкрутиться, потому что она не может остановить, да, концерты, ей нужно двигаться дальше. Скажи, зачем мы по кругу друг друга? Плоско звучит, ужасно плоско. Но, тем не менее, слышите вот этот ее вот белтинговый звук, она его очень круто делает, мне очень нравятся эти моменты в ее песнях, она делает, делает все. срывчик хмык такой классный. Так в груди? А вот здесь в груди и там должен быть переход на фальцет, а его мы не слышим, потому что... Что происходит? У меня вот, вот что это, ребят? Жизнь волоса отдельно от других волос. Откуда это взялось, я не понимаю. Жутко бесит. Здесь тоже... То есть она на вот этих тихих местах, тут должен быть очень качественно отстроен микрофон, а она просто у нее как будто пропадает голос. Хотя потом она вот на белтинге, она показывает, что все нормально, у меня голос нормально звучит. Но вот так. Как вытащить голос? На горле это плохо. Вам, если вы поете на горле, надо пройти курс возрождения природного голоса, расслабить голос и чтобы все было на своих местах. И здесь, понимаете, ее практически не слышно. То есть она старается, она поет, она вот, ну, вся-вся-вся, но микрофон ужасно отстроен. Ее просто не слышно. Вот она даже... Ну, смотрите, слушается очень тяжело. У меня прям такое внутри, знаете, какое-то напряжение от этого. Да, то есть, ну, реально очень-очень тяжело слушается, ребят. Вот, поэтому, конечно, от техники тоже очень многое зависит и от микрофона. Да, когда вы, допустим, приходите в какую-то студию, э, ну, репетировать, да, в кабинетик, это, конечно, тоже нужно учитывать, как отстроен микрофон. Иногда микрофоны отстроены ужасно, и поэтому вы тоже звучите не очень хорошо.